Меня зовут Ольга, мне 50 лет. В прошлом году у меня встала проблема, я решила изменить свой образ жизни, свое отношение к жизни. Близорукость плюс развивающаяся дальнозоркость, это необходимо было скорректировать. Я нашла клинику Шилы по рекомендации своих знакомых, чему очень рада. Мне здесь установили фокичную линзу. Операция прошла успешно, замечательно. Я, у меня сменилось качество жизни, я очень довольна, все очень замечательно. Проводили обследование, все в порядке, стопроцентное зрение.